Приветствую всех! Прислали мне комплект Биолиса на подробное тестирование. Поэтому в ближайшие выпуске у меня будет подробный разбор и анализ. Комплект довольно разнообразный. Правда, начну сразу с упаковки. Аппарат индукционной терапии. Название такое. Конечно, насчет индукционной туда они не сильно ошибаются. И мелкими шрифтом. Изделие не является медицинским прибором. Гарантия 3 года. Качество стопроцентное. Открываем. Есть даже инструкция интересная. С некоторыми результатами. упаковка мне конечно понравилась сделана очень добротно качественно и профессионально и вот что мы имеем тут это я уже бумажки тут понаклеивался с циферками есть плоская небольшая на медном проводе тор бублик на витой паре Вот это особенная вещь довольно спорная мы конечно об ней тоже поговорим то ли поезд то ли бандаж но вот именно вот это и есть активная область большая плоская святой пары сделан статическое со специальным блоком тоже небольшого диаметра на меди. Блок питания на 24 вольта. Блок управления, сам генератор. Мне его разрешили разобрать. Естественно, я его уже разбирал, смотрел, что и как. Будет подробное описание его, что, чего и как. И подробная разборка. Многое здесь в нем, что интересного, но и что странного. Не того, что оно странное или непонятное, а точки зрения нахрена не так сделали но в принципе сделано довольно мощно вроде с виду аккуратно даже вот есть индикация и одна и вторая, даже миандр редчайший случай это мы все рассмотрим выключение питания но а питание 24 вольта на блоке вот все здесь прекрасно, все здесь хорошо, упаковочка просто прекрасная, но вот это вот, это шедевр еще тот. Конечно очень портит вид, тем более, это, это индикатор конечно, такой индикатор выставлять вот в такую комплектацию это ужас, даже радиолюбитель начинающий наверное себе бы такого не позволил, но это ладно чуть-чуть витой пары несколько витков грубо сколочено стяжками и светодиодик один какой-то старинный где они его выдрали в общем вот это самое ужасное хотя сами понимаете вот больше другой индикации то нету кроме как на самом блоке смотреть, это неизвестно работает или нет и вот такую приблуду сделать это дам ну это ладно, это мы забыли. Коробка сделана отлично, мне понравилось. Настолько все мягко, настолько это все аккуратно. Это профессионально сделано. Так же, как и дизайн, в общем-то. Если бы, конечно, не писали всякую ерунду. Сделано отлично. Вот пришла она мне тоже в упаковке этой. Все без вопросов. Естественно, человеку назад отошлю. так вот у нас генератор и блок управления вот к примеру плоская я пока делаю обзор общий на сегодня потому что будет в следующий раз там более все по этапам разбито очень подробно буду разбирать и показывать как что здесь и чего как система работает, какие достоинства, какие недостатки, все будет подробно. В первую очередь пока вот конструктива коснусь. Вот, к примеру, большая плоская. Сделана очень аккуратно, согласен. Покрыта вот специальной пленочкой. Здесь вот крепежик такой. Проводок. Провода хорошие, но белые которые мажутся и будут оставлять на себе пятна, потом будут страшные. Вот это вот уже есть недостаток. С одной стороны все правильно, хорошо, летая конструкция, но здесь нету дополнительного кембрика, который бы защищал от перегиба. То есть это вот довольно быстро будет ломаться. Причем из-за этого конструктива вставляется оно сюда вот, наверх, и вот это уже плохо. Это я потом буду объяснять тоже. То же самое здесь вроде все красиво хорошо мне например нравится но дерево я считаю это не очень хорошо потому что оно тоже подвержено то что оно крепкое достаточно это нормально тем более что это фанерка но но проблема в том что при частом использовании тем более лапает руками под и все остальное это будет все оседать. обязательно такие вещи надо в чехольчик это обязательно и что мне не очень нравится что вот это вот то ли ручка то ли переходник зажимчик но сделан он довольно хрупко то есть не надо было делать вот два диаметра маленький и большой а надо было все таки это сделать более массивно чтобы оно было больше исцепления. потому что здесь вот обломать это элементарно. А человеческий фактор таков, что при использовании всех этих вот устройств, особенно когда это на полчаса, на час, особенно люди старые там или дети, они просто забывают, что у них там где-то под боком это или лежит на них, или под ними, ну все это быстро обломается. Тут интересно сделано, что закручено винтами, но в то же время там внутри заклеено термоклеем и недостаток как я считаю вот здесь вот они взяли трубку термокембрик и вот он уже уже пошел отломаться это тоже нехорошо надо конечно брать силикон вот на они сделали правильно хотя сам тор мне не нравится вот здесь они даже взяли двойной силиконовая трубочка и вот это достаточно уже дает большую гибкость этому кабелю но вот здесь это конечно неудачно так что есть и достоинства и есть недостатки опять же покрыто пленочкой да хорошо она вроде смотрится что тут виточки какие-то вроде как катушка хотя еще раз повторяю это не катушка а активный конденсатор больше но проблема в том что вот это все пленочка она очень тонкая по краям она липкая на нее будет ложиться опять грязь вот здесь вот это все эстетика и гигиена так что обязательно это все надо в чехольчике прятать причем может быть полиэтиленчик какой, потому что просто в матерчатую или шерстяную этого будет мало. А так, конечно, оно крепкое. Все как должно быть. Даже лучше, чем пластик, все-таки фанера. Сама фанера у нас 6 миллиметров, Все получается 7,3 мм. В общем, вот такие достоинства недостатки. По самому включению, это мы будем позже. Сейчас я пока не буду ничего-то рассматривать. Мы пока рассматриваем конструктивы. Тут вот я говорю, бумажки наклеил, не обращайте внимания. Это я частоты свои поставил. Потому что они не совпадают вот с этим генератором. Как я сказал, Тор из пары что уже минус, я считаю. И это заметно по моим тестам. Естественно, я уже это две недели все протестировал. И на себе опробовал, и на других. Одно могу сказать, что слишком мощный здесь генератор, даже уже опасный. С этим меандром они тоже, конечно, переборщили. Мне тоже это не нравится. Нигде никаких предупреждающих ни надписей, ни напоминалок, ничего. Хотя тут достаточно уже опасно причем он работает на очень разных частотах если где-то что-то случается вот с этими устройствами и вдруг меняется частота резонансная резко по каким-то причинам вот поломался здесь внутри провод и частота сменилась в результате мы получаем уже серьезные проблемы биорезонансный генератор Биолис. Маленькая из меди. Это статическая. Работает она конечно на больших мощностях очень сильно и это большой минус, а не плюс. Потому что здесь уже существует опасность довольно серьезные, но в принципе так то есть она на номинале где-то вот на небольших токах более-менее нормально сделано тоже аккуратно красиво приятно Но ну, опять же с этими же недостаточками вот точно все тот же конструктив тот же кембрик та же фанерка Ну это обычная плоская. Просто это для одних вариантов, это для других вариантов, это для третьих вариантов. И вот последнее из излучателей это вот этот вот бандаж или коврик или как его еще назвать кроме достоинство того что он там, его можно вот так конечно использовать там на руку на, на поезд он не помещается, но все равно его по крайней мере обложить можно вокруг пояса Да гибкость у него есть облучение он дает неплохое, но минусов больше чем плюсов с этой конструкции. я потом производителю объясню как все таки правильно было бы сделать из этого провод здесь почему-то применен сетевой и разъем такой в общем как-то по-другому как будто это сторонний кто-то делал но сделано тоже вроде как аккуратно нормально все достаточно гибко конечно я вовнутрь не заглядывал Такие там проводники но думаю что его хватит ненадолго и Толку с него по моим понятиям не очень много. Больше, так сказать, для экзотики. И вот сам генератор с управлением. Значит, по дизайну, тут попытка дизайна какая-то есть. Вот он как пульт управления сделал с наклоном это конечно красиво хорошо вот. ручки какие-то применяются но вся конструкция в общем то из чего состоит здесь показывается уровень мощности причем запредельно вот здесь 1000 и дальше еще идет и причем оно идет где-то в два раза больше я замерял в общем, мои генераторы, вот эти усиленные, они в два раза слабее, чем этот по максимальной мощности. Причем с меандром здесь вопросы, синус здесь тоже очень странный. Это я все буду потом подробно объяснять. А это просто таймер. Здесь можно устанавливать часы. Ну и включение-выключение. Значит, конструкция с одной стороны более-менее, вот это довольно нормально. Но с другой стороны, вот блок питания сюда вставляется, а вот все остальное вставляется сюда. Ни в коем случае так делать никогда не надо. Если вы вставляете какое-то устройство в этот разъем при включении, во-первых, вы когда пользуетесь, вот оно вот все время вот так вот дергается. Потому что вы не будете сидеть э, сиднем вокруг этого устройства. Будете двигаться, шевелиться, садиться, ложиться, еще что-то. И вот это вот дело, это все сделано не, недостаточно в порядке. Так сказать, это не соответствует надежности. Такие вещи надо делать. Ну, или правая рука, или левая рука. Обязательно. Или вот так. Или вот так. Случаи. вот, А случаи эти часто бывают. Это и по моему опыту, и по другому опыту, и по всему. И по логике. Когда вы вот что-то включили, и долгое время находитесь возле этого устройства, вот, всегда удобнее выключить, включить вот так. Его... Лучше держать, даже можно и не держать, потому что зависит от того, как оно где находится. По крайней мере вставил, вытащил. И здесь же надо это вот делать сверху. По идее вот как туда сверху вот прямо глаза видит и вставляет. Ну как я сказал, это уже обламывает провод. Тут то на его обламывать не будет, то есть здесь минимальные колебания будут идти. А вот здесь уже на перегиб серьезные самое слабое место во всех разъемах вот здесь не знаю как у них три года гарантии но это дается Но вот эти разъемы должны через раз сломаться и то что это неудобно сверху вставлять так не должно быть должно быть вот так вот так нет и вот так нет только блок питания здесь, да, может... Вот здесь правильно, потому что он уходит туда, провод. А вот это, ну, на правую или на левую сторону. Иначе получается, что надежность резко снижается. К тому же, когда вы так вставляете, и случаи каких-то, вот, вы забыли, вот, вы его себе всунули где-нибудь под рубашку и лежите. А потом вдруг стрепенулись, проснулись... Тут уже давным-давно все выключено. Таймер сработал. Вы дернулись, там телефон какой-то или что. И что происходит? Если в этом случае идет на излом. И у вас все это выламывается, если резко. А в этом случае у вас просто приборчик пойдет за вами. А если очень сильно, то и просто выдернется. И все. И проблем с этим нету. По крайней мере, вероятность ну процентов 10, что вы. Можете повредить прибор. А вот с этим, тут довольно большой процент. В несколько раз повышается проблема. И вот еще по дизайну, я говорю, я буду рассматривать внутренность этого прибора. И там объясню, почему не надо так делать, как сделано здесь. И как это можно улучшить, и в то же время удешевить и упростить. Хотя, почему-то мне кажется, что там тенденция была скорее сделать вид что она дорогая вот эти они тоже вот видно что они все дергаются тут вот здесь хорошо закреплено и вот это вот вроде как но здесь стоит такой выключатель здесь стоит такой выключатель вот сюда он не годится почему потому что цепляется за одежду и вообще за все что не попадет вот те же провода то есть, он может непроизвольно переключаться. А с миандром баловаться я бы вам не советовал. Хотя, я потом объясню, почему здесь не такой страшный меандр. Ну вот, питание, да, выключено-включено. Здесь сделано надежно. Случайно почти не нажмешь. Но вот это, там стоит специальный переключатель с нажимом. Он очень хрупкий. Тоже ломается очень быстро. Вот случайно где-то упадет эта конструкция, а падать она должна просто обязана в связи с тем, что будет постоянно с проводами связано. У меня они, например, постоянно эти ящики падают. Ну, подобные. И это естественно. Поэтому они должны быть прочные, противоударные и неломкие. Так что я говорю, с одной стороны дизайн вроде ничего сделан, но в остальном эргономика здесь страдает и надежность. Так что я пока вас познакомил с этим, в следующий раз я буду включать все по порядку, что тут есть, и прогонять и через него, и через свои генераторы, и показывать, что, где, чего и как. И еще отдельным выпуском будет внутренность его полная. Ну и потом итог. Так что вот пока на сегодня все. Значит пока постарайтесь задать мне вопросы. В комментариях. там Что вы хотели бы здесь увидеть. Что какие-то вопросы у вас могут возникнуть. А я уже подготовлю. И через несколько дней. Уже буду это все включать и показывать. Одно могу сказать. Что диапазон здесь очень мощный. Очень большой. И это и хорошо. И в то же время не очень хорошо так что всем до свидания пока будем продолжать проверять испытывать систему